Здравствуйте, дорогие мои, я рад вас приветствовать на канале Заметки Нумизматов. Зовут меня по-прежнему Сергей Юрьевич, и мы продолжаем обсуждать рубли 1924 года чеканки. Эти монеты снимались в прошлых роликах, вот, там, где мы обсуждали инкузы. А вот эта вот монета, это предмет нашего обсуждения. Если обратите внимание, это монета типа 1:1 с двумя остями с правой стороны. А если мы ее перевернем, то обратим внимание, что здесь присутствует инкузный след. Но здесь еще присутствует так называемый шип. Очень многие считают, что шип – это признак неподлинности монеты. К сожалению, эта монета попала одна из первых к нашим китайским друзьям, и с нее начали делать откровенное фуфло. Очень большое распространение оно и получило у нас в стране. Поэтому многие даже говорят о том, что признак неподлинности монеты и есть наличие этого самого шипа. На самом деле это не так. Этот шип появился так же, как инкус, в результате холостого соударения, Штемпелей и дальнейший подчисток и ремонта штемпеля. Еще раз обращаю ваше внимание, он находится вот здесь, на бароне, и растет как бы из ноги колхозника. Ну, собственно, на этом и все. Смотрите канал Заметки нумизмата, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся!